Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовлю печенье на сметане. Получается такое печенье немного хрустящее снаружи и мягкое внутри, с приятным сливочным вкусом. Готовится очень просто. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Сливочное масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно стало мягким. Тесто для этого печенья замешивается очень быстро, буквально за 5-10 минут. В миску просеиваю 240 грамм муки. Муки может понадобиться чуть больше или меньше. В конце я вам укажу точное количество, которое мне понадобилось. Просеивая муку, мы насыщаем ее воздухом и нам будет легче замешивать тесто. К муке добавляю 90 грамм сахара, это примерно 6 столовых ложек. Ванильный сахар 2 чайные ложечки и 1 чайную ложку разрыхлителя. Добавляю щепотку соли и все хорошо перемешиваю. Далее в сыпучие ингредиенты добавляю 100 грамм размягченного сливочного масла. 170 грамм жирной сметаны. У меня сметана 30% жирности. Лучше брать сметану пожирнее. И 1 столовую ложку экстракта ванили. Вместо ванили можно добавить сок лимона, цедру лимона или, например, корицу. Все зависит от ваших предпочтений. И начинаем все хорошо перемешивать. Сначала я это делаю ложкой. И затем буду замешивать руками. слишком Долго вымешивать это тесто не нужно, как только все собралось в комок, тесто вымешано, тесто должно получиться мягким и уже не липнущим к рукам, посмотрите. Заворачиваем его в пищевую пленку и убираем в холодильник минимум на 30-40 минут. Пока тесто у нас остывает в холодильнике, подготовим противень, его нужно перестелить пергаментной бумагой и включим духовку разогреваться на 180 градусов. Достаю тесто из холодильника, стол немного припыляю мукой, тесто тоже немного припылю мукой и раскатываю его в пласт толщиной максимум 1 сантиметр, 7-8 миллиметров толщиной будет достаточно. И с помощью вот такой вырезки, вырезку я тоже припудрила мукой, буду вырезать печенье. Можно это сделать с помощью любого стаканчика или бокальчика. Убираем излишки теста. И перекладываем печенье на противень, переложенный пергаментной бумагой на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы оно не слиплось. Отправляем запекаться печенье в духовку, разогретую на 180 градусов, ориентировочно на 15-20 минут. Ориентируйтесь на особенности вашей духовки. Печенье у меня запекалось в течение 25 минут, поэтому смотрите по своей духовке и потому как вы раскатаете печенье. Чем печенье у вас будет толще, тем дольше оно будет у вас запекаться. Из данного количества продуктов у меня получилось ровно 37 печеней, 37 штук. Посмотрите, получается печенье мягкое, с приятной корочкой сверху и очень вкусная сахар можно тоже регулировать по вкусу все зависит от ваших предпочтений готовое печенье перекладываем на блюдо ставим чай получается очень-очень вкусно быстро просто обязательно приготовьте такое печенье понравится и деткам и взрослым а я всем желаю приятного аппетита не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал Прекрасной вам выпечки и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.